Давай заплыть. Хорошо, Призваны. принимаете, да? Конечно, принимаем. Все, отлично. Сколько получилось? Так, у вас получается 415 рублей, да, мы а по нынешнему курсу 18,25. Отлично. Пожалуйста, кирку можно? Выше приподнимать угу. Хорошо, адрес ваш вышел. отправить Все. отправлено успешно. Да, 18.25 уже поступили. Да, у меня тоже отправлено Сейчас я могу посмотреть историю, убедиться, что эта сумма ушла мне. Вот верхний, да? 18.25, пожалуйста. Видишь? Все под контролем у тебя, моя дорогая. Забираем. Все, спасибо большое. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще.